Играют эти компьютерные игры и живут в виртуальном мире и думают, что они вот прыгнут с крыши, а потом на эскейт нажмут и повторится снова жизнь, так как в игре. И повторится снова жизнь, так как в игре. Рука. И пришла откуда-то свыше Тот, кто меня понимает, хочет это слышать Забить на плохое все И пусть я плохой танцор Зато неплохо я рифмую без концов Чистый стиль на расслабоне Я не самурай, не ронин Я обычный парень, гуляю по району и бросился очередной активист Я не буду делать так, мне нравится жизнь Они не хотят понимать, как трудно получить ним По мне ведь и не надо, я равнодушен к ним. Бога. Всем нам тут одна дорога Верю доживем мы хотя б до эпилога Дожить конечно не проблема. нет же перед нами стен Даже Виктор Цой пел Сердце жаждет перемен Кто-то закурил и бросил Кто-то запил и забил Кто-то до сих пор юзает мискалинный и кадеин. МДА, морфин ОПЕ, опиэфидром, псилоцибин Это круто все, ну да, но я не доверяю им Я считаю, что есть радость в мире и без наркоты Я считаю так, ну а как считаешь ты? Спокойно я живу, париться мне лень Да мне и незачем Я же не олень И пусть каждый день это вас сломает Что здесь я скажу? Ну, бывает Спокойно я живу париться мне лень Да мне и незачем Я же не олень И пусть каждый день это вас сломает Что здесь я скажу? Ну, бывает Yeah, yeah. Пообещал себе я, что будет, но все похуй Протуха не страхуй меня, мне и так неплохо Я не парень браза, я размышлял немного И Если я ебашу, ебашу я как бомба Если думал ты братан, от меня не трогу Тут ты ошибаешься, побеждать я проклят Нехуевые дела совершить я должен Если что-то я мучу, лезу вон из кожи Буду я стараться, стараться на износ только одно важно Поднять мне лавандос Пока это мечты Но мысли материальные Пиздатишь и как кокс Но только я легальный Подмигивает жизнь Стараюсь не плошать, Да, и не плохишь Но и не лошара Да, бывают травмы бывает очень лень Но стою я на своем Я же не олей Эй, бич Давай, давай Запоминай Веселиться, будьте мы тусить Тут Анпоинт и мы зачитали Real Shit.